Россия рассматривает возможность возобновления производства пассажирских ИЛ-96 и Ту-214. Во время поездки 16 марта на завод «Авиастар» в Ульяновск, принадлежащий Объединенной авиастроительной корпорации ОАК, вице-премьер Юрий Борисов высказался о возможности возобновления серийного производства пассажирских лайнеров ИЛ-96 и Ту-214. В настоящее время самолеты выпускаются в небольших количествах для отдельных заказчиков. Но в ходе анализа и выработки плана производства летательных машин, который будет утвержден в ближайшее время, компания может нарастить темпы строительства пассажирских лайнеров. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов, отметил Борисов, цитата ТАСС. Вице-премьер также высказался о необходимости форсировать выполнение программ импортозамещения в строительстве гражданских самолетов. Для выполнения этой задачи задействованы все специалисты отрасли, и никакой паузы в работе профильных заводов нет и не планируется. Кроме того, Борисов подчеркнул важность ускорения работ по флагманским проектам производства среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, а также Сахой Саппарджет-100.